Всем привет, дорогие мои. Как я вижу, ролики метафизического задержания не очень-то заходят моей публике, да? <свеч> Покажу вам немножко красивой Польши, той Польши, которая построена для жизни людей, и той Польши, на которой было бы хорошо равняться Украине. За моей спиной площадка, похожая на наше футбольное поле в Киеве. Да, на таком покрытии мы играем в футбол дома. Но ну, это футбольное поле в каком-то селе в польше. Искусственное покрытие. Просто великолепно, безупречно. Я Джеки, привет, пацанам со двора тоже, привет. Хотели бы сыграть на таком, да? Жаль, что в Украине нет. Хоть мяч подал. А это просто домики, друзья. Так живут люди. Вероятно, самые обычные, как мы с вами. Только поляки. Я так понимаю это какой-то мини-амфитеатр деревня. там сцена, там дали лавочки, вообще очень ухоженное место и красивый лес, а сзади меня пруд, просто супер, прям бери и проводи за хит-фест. Но вот этого я вообще никак не ожидал увидеть здесь. Это скейт-парк в селе. Не знаю, как вы, друзья, получаем получаю, просто напоследок